задают в комментариях вопросы личный вопрос почему для всех людей манипуляции одни и те же хотя люди все разные но к сожалению вы видите только часть мы не можем выкладывать все весь сеанс с пациентом сеанс длится порядка полутора часов а самые длинные видео наши 40 минут поэтому конечно большую часть мы удаляем это раз момент второй момент когда вы видите манипуляции, похожие одна на другую, на самом деле расскажу, в чем причина. В том, что большая часть манипуляций – это на самом деле подготовка к самой правке. Те манипуляции, которые я делаю, большую часть, то есть это всего лишь подготовка. В идеале, если перед сеансом со мной человек... Прошел 10 сеансов мануальной терапии. Причем не только спины, но и шея. Ему размяли руки, задняя поверхность бедра, ноги. Если ему это сделали, тогда его мышцы мягкие, его мышцы подвижны, и они не сковывают работу позвоночника, не сдерживают его. Тогда все проходит мягко. Мало того... Те манипуляции, которые я делаю в начале, они э, нацелены на то, чтобы исправить большую часть э, проблем, которые есть уже, которые я диагностировал в начале до правки, и э, минимизировать физическое силовое воздействие, которое я уже прояв... э, делаю молотком. Единицы, к сожалению, единицы из пациентов готовятся к правке. Единицы, хотя мы всем скидываем инструкции обязательные. Но были такие случаи, когда человек занимается физическим спортом, правильными физическими нагрузками, ходьбой занимается, делает упражнения те или иные у него есть какие-то тренажеры различные, которые он уже приобретал, и его мышцы более-менее эластичны. Тогда все проходит очень мягко и очень быстро, и максимально безболезненно. Но, если, но все люди разные, абсолютно все разные. Поэтому я стараюсь поставить максимально всех мягкими правками, и уж если не получилось до конца поставить мягкими практиками, тогда уже приходится применять тяжелую артиллерию. Но а, я же не садист, я никому не хочу сделать больно, ни в коем случае. А, я всегда спрашиваю разрешение у человека, дает ли он мне на это разрешение, а, готов ли он к этому. Если не готов, иногда я останавливаюсь. И мы просто делаем, переносим это на следующий сеанс, ну, если у него очень сложная ситуация. Мало того, вы должны знать, что а, к моим манипуляциям очень много противопоказаний. Пожалуйста, зайдите в нашу группу ВКонтак ВКонтакте, ссылка в описании, или просто наберите ВКонтакте «Костоправ Ульяновск». Там увидите все противопоказания, которые есть к моим манипуляциям. С такими противопоказаниями можете не записываться. Я с вами работать не могу, я могу вам сделать только хуже. Поэтому сначала надо устранять, лечить или операбельно устранять те а те заболевания, которые у вас есть, те, которое указано в противопоказании, и только потом приходить на правку. Подведу итог. Манипуляции кажутся одинаковыми только потому, что большая часть самой манипуляции – это подготовка непосредственно к правке позвоночника. Это всего лишь подготовка. Основное волшебство, оно остается за кадром. Поэтому э, для вас, возможно, видео кажутся одинаковыми, но разница всегда есть. Всегда есть индивидуальный подход. Будьте здоровы!